Всем привет, мы сейчас на пикнике со всей семьей Пришли спробовать новый термос Мы покупали недавно в Икеа Наш уже поломался Взяли чашечки такие для пикника Тоже все в Икеа И пришли От Нашего дома, где вот мы живем минут 10 Идти до фантастического места Грех не пользоваться Мы сейчас по возможности ну, практически каждый день Если не каждый день, то через день точно сюда приходим мы уже прошерстили всю здесь территорию, где что, нашли место, где вот как я сейчас сижу. Здесь столиков вообще много, вот таких деревянных столиков, стуль, скамеек, по всей территории разбросано. Но вот где я сейчас нахожусь, очень удобно, потому что я сижу здесь с разговариваю, а передо мной поле футбольное, и дети играют с папой в футбольном поле, это очень удобно. Я сегодня, знаете, о чем хотела поговорить с вами? Я хотела вспомнить дату 9 марта. Именно 9 марта мы приехали в Испанию, то есть 9 марта был ровно год, как мы здесь находимся. Очень интересный год был, очень год разный на эмоции и нервный немножко, и очень-очень интересный год, в котором появились новые возможности. Год который открыл нам многое глаза, то, что раньше казалось одним, здесь совершенно перевернулось. И теперь для нас это стало очевидным, оно совершенно другое. Все по-другому. И, конечно, я ощущаю себя здесь я совершенно по-другому. Одно дело, когда ты приезжаешь как турист, а другое дело, когда ты уже живешь здесь и ты можешь уже о чем-то говорить. Достаточно ли года, чтобы понять, твое это место или нет? Мне кажется, да. Вообще Испанию очень легко понять. Очень легко. Вот тот, кто полюбит Испанию сразу, тот, кто ее не полюбит. Люди, которые на позитиве, которые за то, чтобы наслаждаться жизнью, которые хотят в большей степени отдыхать, общаться с другими людьми, проводить много времени с семьей, тогда Испания это ваша. Если вы на позитиве, вам сюда, вам понравится однозначно здесь. Естественно, разные города по-разному принимают людей, но если вы в состоянии какой-то там агрессии, депрессии, либо вы не принимаете этот мир, либо вы все в штыки воспринимаете, либо вам сложно общаться с посторонними людьми, которые носители, являются носителями другой культуры. Если вам сложно вокруг себя видеть иностранные лица, скажем так, хотя мы тоже относимся к этим иностранцам, если вы в постоянных претензиях к миру, то вам здесь будет очень сложно. Здесь в основном все на позитиве живут, вот как я уже поняла. И недавно мы встречались с знакомой, которая нам помогла снять квартиру благодаря ей мы живем здесь. Она спрашивает, чем вы занимаетесь сейчас, ребят, что вы делаете? И мы ответили, вот ответили, как есть на самом деле, что работать не хочется вообще, даже той деятельностью, которой мы занимаемся, вот прям вот. Ну, не знаю, вот как-то мысли куда-то о работе уходят вообще очень-очень далеко. Что она сказала? Она говорит, ребята, я вас поздравляю, наконец-то вы по-настоящему об обиспанились. Говорит, в принципе, так вся Испания живет на Чили, на Расслабоне, никто не хочет работать. В общем, работа здесь не на второстепенном, не на третьем, не на четвертом плане, где-то она очень-очень далеко. Вот. И когда говорят, что в Испании сплошная безработица, отчасти это, наверное, правда, но эта безработица связана с тем, что люди просто, приезжая сюда, не хотят работать. Вот я не знаю, что здесь такое в атмосфере происходит, может быть, климат какой-то, либо это общее такое энергетическое состояние, которое отражается на всех, что ты действительно ну, не хочешь даже думать о работе, потому что... Все так как-то располагает тебя к отдыху. Бежит папсма. Привет. Привет. что такое. Чай. Чай. Да. Сейчас вот ты чай хочешь, да, попить? Это не мой белый. Это твой. Нет, вот мой. Это голубая чашка, это чашка Рина, а это твоя серая была. Давай. Беги. Это вообще ребенок просто в футболке о, побежал побежал побежал о, уже не видно его ладно о побежал испания расслабляет сто процентов испания однозначно концентрирует на основной фокус на семью. Здесь настолько семейная страна, настолько у них культ семьи. Это радует очень. Вот как мы многодетная семья, себя здесь очень комфортно чувствую, потому что здесь много семей с детьми, с большим количеством детей. Хотя по статистике говорят, что испанцы сейчас не спешат заводить детей. И в принципе, они это делают довольно-таки поздно. Уже после 30 задумываются об этом, а то и позже, да, здесь очевидно, на мой взгляд, что рожают в таком уже зрелом возрасте, в очень зрелом, потому что, ну, то, что я вижу, это от 35, наверное, они начинают рожать, заводить детей, вот так. Это Ну, по крайней мере, по моим ощущениям, это так. И мне очень здесь нравится, что вот в моей семье всегда папа играет очень важную роль. Серёжа всегда активно участвует во всем. Мы когда только приехали, приходили в поликлинику на общий осмотр детей. И мы сидели в очереди, перед нами сидела Три человека, эти три человека это три папы, которые пришли с грудничками. Ну, там, наверное, два-три месяца ребенку. Молодые папы, которые пришли на общий осмотр, привезли ребенка. То есть здесь это нормально, когда папа активно участвует в жизни своего ребенка, начиная там прям с самого рождения. И, кстати, здесь папам дается такой же практически отпуск по уходу за ребенком, как и мамам. По моему, три месяца, если я не ошибаюсь, то есть три месяца ты можешь официально не работать, государство будет тебе платить деньги. То есть три месяца с момента рождения, с дня рождения ты можешь находиться с ребенком. У нас так знакомый делал, у него ребенок родился, он три месяца был дома с ним. Недавно задумалась над тем, чего мне в Испании категорически не хватает. Ну, не то чтобы не хватает, но вот без чего, от чего я не смогла бы отказаться. Хотя здесь есть все. И очень много украинских, русских магазинов, где есть молочка, вся наша, там творог, ряженка, кефир привозят селедку, ну в общем шпроты, все, все, все, что вот к чему мы привыкли, там соленые огурчики, помидорчики, хотя здесь тоже есть соленые огурцы, кстати, помидор не видела, но огурцы они невкусные, они все заливают с большим количеством уксуса, это есть невозможно, конечно, наше такое привычное уже совершенно не такое как здесь, но вот не скучаю ни за творогом, я его практически не ела, только ели дети в виде сырников. Не скучаю за молочкой, она здесь есть. Сережа скучал за кефиром. Наконец-то нашел кефир. Оказывается, он есть во всех практических супермаркетах. Хороший, вкусный кефир. Так вот, от чего я совершенно не смогу отказаться, это от гречневой каши. Я ее покупаю постоянно. 5 евро стоит 800 грамм. Мы покупаем дорого, но ну, есть дешевле, но дешевле она немножко такая грязноватая. Это хорошая, вкусная уже проверенная, мы уже одну и ту же марку покупаем и от борща. Борщ я варю постоянно здесь и на курсах, куда мы ходим заниматься испанским языком, когда мы учили э, слово выражение, э, что мне нравится, что не нравится, да, мы густо, но мы густо, то так чуть-чуть. Подвину сейчас камеру, потому что очень солнце так светит, я спрячусь. А. Вот, и он спросил, что нравится из еды в украинской кухне. И потом он такой говорит, стоп, я сейчас отгадаю. Скорее всего, из уже опыта, да, обучения у украинцев, он говорит, наверное, борщ. И точно, да, без борща я не могу. Мои дети тоже привыкшие к борщу. Вот борщ, гречка — это то, что я, наверное, всегда буду делать, всегда буду готовить и всегда буду покупать эти продукты. Чувствую я себя здесь как-то некомфортно, ни в своей тарелке, нет такого нет. Мне когда-то писали, что где бы мы ни были, мы всегда будем чужими, но может быть потому что это Мадрид и здесь слишком много разных национальностей вот просто слишком много здесь вообще никто не обращает какой-то национальности вообще абсолютно то есть ну, ну сколько было всяких разных ситуаций да пофиг кто ты ты ж человек ну и все все нормально если ты нормальный человек общительный то все прекрасно нет здесь акцента на национальность. Вообще, ну, наша внешность, она такая более европейская, а здесь же очень много там латиноамериканцев с Латинской Америки, их латиносами называют очень много, очень много румынов, очень много марокканцев, Это никак не ощущается. Вот. Но что я заметила? Я заметила, что испанцы, вот, которые чистокровные испанцы, они очень гордятся своей национальностью. Я сделала это вывод, потому что два раза к нам на улице подходили испанцы. И один мужчина нас сначала догнал. Мы же идём, такие большой семьей, всегда шумно говорим, и дети, дети у меня громко говорящие, и они выдают. Понятно, что мы иностранцы, что мы не по-испански говорим. И догнал как-то мужчина, и говорит, вам нравится в Испании? Я говорю, да, нравится очень. А откуда вы? Я говорю, из Украины. Он говорит, а я испанец. Вот он так прям, а я испанец. И я говорю, ну, круто. Потом мы как-то стояли на рынке, покупали фрукты и ягоды, и подошла тоже пара такая уже пожилая. И, кстати, вот... Чистокровные испанцы, они невероятно холодные. вот просто они настолько уделяют много, наверное, внимания своему образу, во что они одеты, во что буты, они, женщины, это прически, как правило, всегда, всегда макияж, всегда вот такие вот большие серьги, там, как правило, это серьги с жемчугом. Но это такие очень интересные люди, вот которые чистые-чистые испанцы. И вот этот мужчина, который э, на рынке стоял рядом с нами, такой красивый, уже седоватый такой весь, э, пришел на рынок в пиджаке, в рубашечке, ну, э, очень красиво так элегантно одет, он подошел к нам, протянул нам билетик, говорит, хотите, вот у меня, какой у вас там номер билетика, а на рынке как таковых очередей нет. Здесь есть билеты, которые ты подходишь, там ну, номерочек отрываешь, и по номерочку тебя вызывают, да? когда твоя очередь подошла, то называют номер, и ты говоришь, там... Я окей, okay, там я здесь, даешь номерок, и тебя обслуживают тогда. В принципе, это удобно, нет вот этих длинных очередей, просто люди стоят возле прилавка с овощами и фруктами, и мило между собой общаются. Вот, и он такой говорит, какой у вас номер я показываю. Он говорит, о, у меня там на 15 человек меньше. Он говорит, я взял два, когда подходил, поэтому, говорит, держите вам один. И он же слышит, как я разговариваю так... Думая, что нужно сказать, он такой, вы откуда, я говорю, из Украины, вам в Испании нравится, все спрашивают, нравится ли нам в Испании, я говорю, очень, он говорит, а я чистокровный испанец, так звучало, как будто он король Испании или король Англии, настолько с такой почестью было сказано, поэтому такая улыбнулась, говорю, ну, круто. Вот, хотела еще вспомнить момент, когда мы были в дороге, 10 дней мы ехали сюда, это была очень сложная дорога, это был очень такой тяжелый, непредсказуемый период, когда ты не знал, вот, просыпаясь, что тебе ждет сегодня. Сложно было. И... Почему непредсказуемая дорога? Потому что, во-первых, у нас ситуация такая сложная с деньгами была. Ну вот просто тупо не повезло. Мы были с гривнами и все, с гривнами мы просто никуда, никому и нигде не нужны. В течение всей этой дороги мы обзванивали всех своих знакомых, родных, чтобы помогли нам хотя бы на... с бензином. Дорога была непредсказуемой, сложной, но очень-очень необыкновенной на людей, которые нам откликались, которые встречались нам за эти 10 дней. То есть как-то так судьба сама так вела нас и давала нам возможности, которые фактически вытаскивали из какой-то ситуации. Мы знали финальную точку, куда мы планируем ехать, мы знали, что это будет Испания, хотя город был другой, мы планировали, что это будет Валенсия, так как у нас там был знакомый, с которым мы общались в течение нескольких лет, но на тот момент вы помните, я уже рассказывала, что был какой-то карнавал недельный в Испании и без вариантов сказали даже и не пытайтесь сюда ехать, а то придется вам на улице остаться ночевать. Вот хочу вернуться к Венгрии, да? Вот как мы оказались в Венгрии, мы не планировали в Венгрию ехать, но э, так сложились обстоятельства, что мы должны были в Венгрии встретить еще одну семью, которая должна была дальше двигаться с нами. Когда мы выехали в сторону Венгрии, мы позвонили семье, у отдыхали лет 8 назад, когда у нас еще не было детей. Мы тогда отдыхали на озере Хэвис. Это, кстати, очень офигенное место для просто отдыха, либо просто подлечиться. все равно, что у вас. Нервишки шалят туда, по проблемы с какими-то там суставами, мышцами туда, проблемы по-женски туда, проблемы с желудком туда, проблемы со спиной тоже туда. Ну, в общем, настолько универсальное место. Аналогов у этого озера нет по своей огромной территории, по своим огромным размерам. Когда мы находились в мы созвонились с этой хозяйкой, говорим, у вас есть места, мы можем приехать там на какое-то время. Мы очень просили, там, чтобы мы сделали там, с какой-то скидкой. Дали вообще самый максимально маленький номер, нам просто вот там, две ночи переночевать, дождаться знакомых, и дальше мы будем двигаться в другое место. Я говорю, да, конечно, приезжайте без проблем, места есть, все сделаем. Но я не рассказывала. Какое было удивление для нас. Мы там пробыли не два дня, а четыре дня, потому что задержалась немножко семья, которую мы ждали. Нас так тепло приняли. Во-первых, они нас вспомнили. Хотя я не знаю, как так можно. Но, наверное, отложились мы с Сережей у них в памяти. Мы тогда говорили, что мы вообще приехали за детками сюда. И фактически так и получилось. Через месяц я забеременела. И сейчас мы ехали уже, нас было пятеро. И когда мы приехали, нас ждала чистая постель, большой номер, такой, как для пяти человек. В общем, они так постарались всё, общем, нас принять. И она говорит, что живите здесь не два дня, как вы сказали, а столько, сколько хотите, живите. Понимая сейчас сложности украинцев и проблемы, с которыми они с которыми вы столкнулись, она говорит, живите столько, сколько вам будет нужно. Я, говорит, не возьму с вас денег вообще. Она говорит, мы все равны в этом мире. Я против войны. Я за то, чтобы был мир. И, говорит, для меня очень важно, чтобы люди оставались людьми. Это так было трогательно. Она в итоге вот мы четыре дня прожили в шикарных условиях, да, и естественно мы там еду покупали, э, за свои деньги готовили, кушать. Но еще что удивило, мы говорили, что у нас номере не нужно убирать, мы будем сами, и все равно они приводили э, женщину, которая ну, обслуживание номеров, которая убирает. Она приходила к нам, было очень неудобно, но мы старались максимально, чтобы у нас было чисто все. Так что вот вот так вот такая вот история ну и в дальнейшем тоже когда мы ехали. <реклую homosexual> ну и дальше, когда мы поехали <реклую> <реклую> люди поют <реклую> Ну а дальше когда мы выехали с венгрии, мы ехали, старались не останавливаться на ночлег. Ну, старались, не останавливались. Мы, если уже совсем там было плохо со сном, что уже закрывались глаза, то вот мы две ночи... Э, да, мы две ночи, получается, спали в машине. Где-то в три нас уже полчетвертого просто выключала, Я говорю, нет, останавливаемся и спим. Это очень тяжело, потому что ты ехал, во-первых, ты не знал, что тебя ждет впереди. И мысли были только об одном, как хотелось покушать нормальной, обычной нормальной еды, не всяких там булок, перекусов, которые были с нами все время в течение этих там 8-9 дней, и хотелось очень покупаться, очень хотелось покупаться. Я понимаю, что вот это вот в сидячем состоянии детям тяжело, и ну, всем было очень тяжело, и тут приходит ко мне смс от моей подписчицы, которая предлагает нам остановиться во Франции у ее знакомой и у нас прекрасная семья Аня со своей семьей с мужем с детьми с мамой мама из Полтавы у неё принимает нас на ночь и наконец-то мы высыпаемся наконец-то мы все купаемся нас вкусно вкусно кормят нам приготовили борщ по-моему, было еще оливье, я вот не помню. Но вот борщ я очень хорошо запомнила, потому что он был такой вкусный, наваристый. Я думаю, боже, когда я еще буду теперь готовить борщ, и буду ли я вообще неизвестно в каких условиях, где, как мы будем жить. И это просто был такой кайф, и нам еще с собой Аня дала целый пакет еды там детям где вот фруктовые пюрешки, булочки ну в общем собрала нас а, как говорится обогрели накормили конечно эти моменты ты будешь помнить всю жизнь и эти моменты в твоей голове все время с каждым годом они как-то ярче и ярче вот всплывают вот эта картинка становится намного ярче вот точно подумать не могла о том что у меня будет столько знакомых знакомых разных национальностей вот эти знакомые, в основном они появились, конечно, на курсах, потому что на курсах нас, сейчас вам скажу, где-то человек 27, От последний раз было 27 человек в классе, из этих 27 человек только три украинцы. Там я, Сережа и еще одна девушка, женщина, 51 год, ну, она классно выглядит, поэтому мы с ней так уже разнакомились, прям подружились Очень хорошо В основном это марокканцы, пакистанцы Индия, вот девочка Недавно начала ходить с Индией Причем так интересно, я на нее смотрю Она прям приходит во всем этом Своем костюме индийском, как мы раньше В смотрели, я вообще немного Не понимаю этого всего Почему она так ходит, я же не хожу с веночком Там на голове украинским но как бы ты, если уже приехала В страну, мне кажется, уже как-то принимай, принимай условия этой страны. Уже пробуй подстраиваться под условия и традиции этой страны. Вообще на такое не обращает внимания. Ходи в чем хочешь. что вот в трусах. Кстати, вот сколько раз я замечала, у нас в школу детей приводят. Кто в домашних тапочках, кто в пижаме прибежит. То есть я там пытаюсь еще как-то накраситься, как-то с утра выглядит хорошо. Да пофиг вообще, никто не красится с утра, когда детей приводят в школу. А у нас это видно как-то в крови, здесь проще к этому всему относится. Англичанин с нами учится, потом девочка с Китая, она сама из России, но она долго жила в Китае с мужем, сейчас приехали сюда учить язык. А, и Филиппины, Филиппины. Вот это вот такая вот сборная солянка, ребят, девушек, с которыми мы общаемся, нас объединяет всех язык, испанский язык, на другом никто не общается, только на испанском, потому что все знают по чуть-чуть там, английский многие не знают, там, марокканцы, они знают французский многие хорошо, но французском я не говорю, и учитель наш не говорит, поэтому всех нас объединил испанский язык. И здорово, очень здорово, что ты общаешься с людьми разных национальностей, и у тебя тут шторка раздвинулась уже окончательно, потому что ты об этих людях раньше мог делать какие-то выводы, исходя из того, что нам показывали по телевизору, наверное. А на самом деле все наоборот. Вообще все наоборот. То есть нам преподносили одну информацию, здесь она открывается совершенно по-другому. Поэтому здорово, конечно, что вот такая многонациональная страна Испания, и которая еще плюс ко всему, к этому абсолютно нормально относится. Вот так быстро пролетел этот год, опять солнце повернулось, сейчас будет меня слепить, очки я не взяла. Всем спасибо за внимание, скоро увидимся, до скорых встреч, всем пока-пока.